Всем привет! Вы на канале Путь к истине и с вами Максим Гончаров. Сегодня немного необычный формат видео. А все дело в том, что несколько дней назад я наткнулся на одно интересное видео, которое набрало почти 2,5 миллионов просмотров. В этом видео им якобы удалось обнаружить перемещение света или фотонов через свою мега-супер-пупер видеокамеру. В этом пятиминутном ролике я никогда в жизни не видел столько много ляпов, которые уничтожают репутацию не только этого канала, на котором было выложено это видео, а и репутацию официальной науки. А канал, кстати говоря, на котором было выложено это видео – это зарубежный, самый популярный научный канал на телевидении, который еженедельно посещают в среднем 5 миллионов зрителей. Как вы могли догадаться, они публикуют исключительно официальную точку зрения, и никакой альтернативы. И видео состоит из трех частей, и сейчас мы каждую эту часть подробно разберем. В первой части видео они запустили небольшой пучок фотонов то есть немного света. Как им это удалось, я не знаю, но да ладно. Перейдем к самому важному. И перед началом хотелось бы немного пояснить. То есть фотоны — это и есть сам свет. И если, например, на столе вы видите отражение, какой-то отблеск, это означает, что до стола долетели фотоны и отразились от него, потому что фотоны — это и есть сам свет. А теперь обратите внимание на данную область стола. Каким образом стол освещается, если до него не долетели фотоны? Мы бы это обнаружили через, через их супер-пупер камеру. То есть их эксперимент с фотоном, то есть наблюдение, полностью противоречит официальной физике. То есть фотоны до стола не долетели, но он освещается. Но это еще не весь косяк. Обратите внимание, свет, когда долетает до конца бутылки, то есть ударяется в пробку, пробка начинает каким-то образом светиться не только изнутри, но и снаружи. Да так ярко, как будто сама пробка является источником света. То есть что в реальной жизни этого просто не может произойти. И здесь мы видим какое-то противоречие между тем, что показывают нам, и между тем, что мы видим в реальной жизни. Ну и последнее. По их задумке, свет на столе – это как бы отблеск от тех фотонов, которые перемещаются внутри бутылки. Конечно, я уже выше сказал, что это полностью противоречит физике, но, допустим, это действительно так. Обратите внимание, когда свет доходит до самой пробки, пробка его останавливает, он дальше не перемещается. Но... Отблеск на столе он продолжает свое движение. И снова они облажались уже в третий раз. Но это только первая часть. Сейчас перейдем ко второй части. Сейчас они проделывают то же самое, только вместо того, чтобы запустить маленькую часть фотонов, они делают вспышку, и свет разлетается по всей комнате, то есть идет такой волной. Обратите внимание, сейчас нам показывают яблоко как объект наблюдения. И дальше делают вспышку. Первым делом свет достает до яблока, потому что яблоко находится впереди. Далее освещается стена, и в том месте, где, должно, где свет не попал из-за яблока, там образуется тень. То есть, в принципе, все логично. На первый взгляд... Молодцы, все продумали, все правильно сделали. За исключением одного. Дело в том, что видео, которое вы сейчас смотрите, это компьютерная графика. Вот это поворот! То есть они в качестве доказательства показывают нам компьютерную графику. Где-то я уже это видел. Видео покажите, пожалуйста. Самое страшное здесь не в том, что нас обманывают, создавая такие видео, а в том, что люди этому верят. 95% лайков под видео. Оказывается, можно создать мультики, и этого будет в качестве доказательства вполне достаточно. Кстати, я еще заметил один момент. Обратите внимание. У видео почти 2,5 миллионов просмотров, при том, что оно имеет всего 350 комментариев и 4,5 тысячи лайков. При таком количестве просмотров, лайков и комментариев должно быть примерно в 50 раз больше. Это говорит о том, что видео просто накрутили, а ведь это сторонники официальной науки. Интересно, к чему бы такая накрутка? Теперь переходим к третьей части. В третьей части мы видим, как свет испускается источником света и ударяется по 100 раз об стенки, тем самым видеокамера видит, что происходит в соседней комнате, скажем так. При том самое интересное, что она фиксирует не всю соседнюю комнату, а определенно какой-то предмет. То есть, это даже комментировать уже смешно. Во-первых, это в принципе по определению невозможно заснять то, что находится в, сос в соседней комнате. А во-вторых, как прибор фиксирует определенный предмет. Такое чувство, что это просто искусственный интеллект. Мне кажется, что сейчас Илон Маск неравнокурит в сторонке. После двух предыдущих видео уже было понятно, что они и не на такое способны. Поэтому перейдем сразу к выводу. В завершении скажу следующее. Если так, такие крупные каналы, как НОВА, выпускают лживые сюжеты про официальную науку, то может с официальной наукой действительно что-то не так? Ведь не будут они просто так лгать на ровном месте. Значит, им это выгодно. Может быть официальная наука действительно ложная, просто очень хорошо пропиаренная. Ведь как объяснить то, что в их видео огромное количество ляпов и накрутка. Это видео побудило меня записать отдельный ролик о разоблачении скорости света. И если окажется так, что ложь присутствует и там, то я ее обязательно найду. Если вам понравилось видео, то буду рад вашим лайкам. А если ждешь разоблачения скорости света